Предупреждение, следующее видео не подходит для светочувствительных людей и содержит контент, который не могли почему не Что такое пружинный костюм? Пружинный костюм сочетает в себе аниматронный костюм и одеваемый костюм. Такой метод намного более дешевый, чем использование отдельных костюмов, и поможет устранить любые визуальные различия костюмов, которые после впечатления. Костюм переключается с режима костюма на режим аниматроник вращения. Рукоятка расположена сзади куловище. Пружинные замки отделяют доски от костюма, позволяя сдвинуть эндоскел. И теперь актер-маскота может с легкостью забраться внутрь. Хорошо собственный костюм почти полностью безопасен. Но в случае неисправ Сделал мне одолжение, может когда-нибудь э, темно исправить то, что внутри тех костюмов задней комнаты? Четыре красносяты спрятаны внутри их пустых дыхтых дверков. Фре Фредди разобран на части с улыбкой. Бонни танцует в темноте. Шакал. Чика и её чудесная песня. Фокси встречает счастливого человека. Пять особенных, а нашёл Позволь мне рассказать для то, чего ты, возможно, не знаешь. До, до того, как твой враг погиб, кое-что еще произошло в этом месте. Этом. С что Не было что-то не так. Смотри. Я покажу тебе там. <связывая> то же самое случилось с твоим ночью. и и убил его. Но ненадолго. Бил -бил -бил. Он все еще там. Ты хочешь его, левон найти? Я покажу тебе. Не беспокойся, о времени дайте и Ты их узнаешь, когда это произойдет, Там будет конец, то бензина сзади около запасного выхода. Твой будет там, с Дани с тобой. Он будет выглядеть и Ты будешь здесь знать, что это вам. И тогда ты сможешь закончить это. Во благо. Я знаю, знаю, знаю, что ты чувствуешь, Майки. Это большая ответственность. Но как только это закончишь, мы будем свободны. Ты тоже будешь свободен. Может показаться, что это не так, да. но я думаю, твой брат прости тебя. Я тоже тебя простила. Ты хороший, Майкл. Несмотря на то, что ты думаешь, ты заслуживаешь этот счастливый конец. Я трудилась все это время, чтобы дать тебе такую возможность. Я люблю тебя, Майкл. Хороший дух, это лучшее, что у тебя может быть в жизни. И если у тебя что-то случилось, он всегда будет готов помочь. хе ага, как тогда, когда я застрял в стиральной машине, и должен был дала эту, мне помочь выбраться. Ты знаешь, я все еще помню, будто это было вчера.